устал проигрывать пришло время перезагрузить мозги здравствуйте коллеги я роман буняков и я знаю как эффективно выстроить отношения с клиентом я амбассадор бренда Apache шефлайн в моем арсенале 22 года опыта работы в продажах я прошел путь от сотрудника команды макдональдс свободная касса до директора компании технофлот штатом более 150 человек я поделюсь своим методом продаж раскрою секреты оборудования Apache шефлайн а ты Зритель, сможешь зарабатывать больше и больше!